Всем привет! Я Татьяна Андреянова, а это мое культурное пространство. И сегодня в этом пространстве очень много интересного. В октябре был такой замечательный день. Хотя, впрочем, зачем я буду забегать вперед? Обо всем по порядку. О том, что было в октябре, потому что событий было очень много. Говорят, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить важные события А также нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий, которые происходят на этом канале Ну а вдруг что-нибудь проследите? Правда, я вынуждена так говорить, потому что, ну, так говорят, страшная фраза Никогда не думала, что сама ее скажу Ну, это требование Ютуба, поэтому давайте поиграем Давайте, типа, я не говорила, ну, а вы подпишитесь вот и все. Совершим путешествие прямо отсюда. Ну, запаситесь всем тем, что вы любите. Окружите себя приятной атмосферой и поехали. Я продолжаю эксперименты, да, поэтому немножко расширила свою студию. О днях рождения уже поговорили, поэтому цветочек остался позади. А за окном уже падает листопад, вообще красивейший листопад, хочется туда побежать. И я приблизилась вот к этому листопаду, чтобы опять же быть ближе к миру. Я придерживаюсь такой вот энергии, атмосферу такую создаю на канале, да, чтобы мы все разворачивались лицом к миру. Чем мы больше к нему лицом повернуты, тем меньше всяких болезней и вирусов. Лицом это хорошо, лицом это хорошо. А то... Вот что, какая тенденция, вы посмотрите, стали очень много говорить про животных, много праздников, которые посвящены животным. И мир природы в октябре тоже... 4 октября в мире отмечен, как Всемирный день животных. 6 октября – Всемирный день охраны мест обитания. 8 октября – Всемирный день перелетных птиц. 14 октября в России отмечается День работников-заповедников. 20 октября мир отмечает День ленивца. 23 октября – Международный день снежного барса. 31 октября – весь мир отмечает День Черного моря. В августе вот мы говорили об этих днях, я их выделила в отдельный ролик. Вот, там Конечно, радует, что, знаете, такая тенденция, вот много праздников, которые связаны с какими-то местными традициями, в каждой стране есть такие традиции. 3 октября ежегодно в Финляндии отмечают День сельди. В этот же день в Германии проходит традиционный праздник урожая. 4 октября в Швеции особенно почитают булочки с корицей. 7 октября в Аргентине начинается Международный фестиваль гитары. А Италия проводит ежегодно в октябре самый крупный в мире праздник шоколада, грандиозный в Европе фестиваль в Перуче. Кто не знает бременских веселых музыкантов? В немецком городе Бремене уже много столетий в октябре проводится свободная ярмарка, на которую приезжают гости из всех европейских городов. А как же на таком празднике без музыкантов? 21 октября шумно и весело англичане отмечают День Яблока. Будьте здоровы! 11-й год отмечают в Азербайджане яркий и красочный фестиваль Граната. Проходит он в конце октября. А что же дальше? Дальше я говорила о каком-то одном событии, которое меня удивило. Я еще продолжаю экспериментировать со своим каналом. Это тоже можно сказать эксперимент. Я решила объединить все события октября в один видеоролик. Но о православных праздниках я здесь не говорю, хотя, хотя я не могу не отметить то, что в октябре, например, был великий праздник, 14 октября, день покрова Пресвятой Богородицы. Это день, который действительно дарит очень много чудес. Вообще любой православный праздник. Может быть, и у вас какие-то чудеса бывали? Поделитесь в комментариях. Вот какие события удивили в октябре. Это зарождается где-то событие, и вдруг в какой-то момент оно становится в мире самым значимым. Если вы посмотрите мои предыдущие ролики, я там не говорила о семейных праздниках. А вот в октябре опять же сама жизнь наша, предлагаемые обстоятельства, они складываются так, что появляется новое направление, семейные праздники. И это очень здорово. Семейные праздники укрепляют институт семьи. Первая система, в которую приходит человек, когда рождается и куда его принимают – это семья. Поэтому это самое значимое, самое главное место в нашей жизни. Отношения, которые выстраиваются между родными – самые главные отношения. Э, в двадцать первом году впервые, 17 октября, отметили День Отца. Президентом России был подписан указ. 17 октября появился, в России появился наконец-то, в 2021 году впервые отмечен День Отца. Ты снял? Снял. Ютуб наш, смотри. Ютуб нормальная площадка. Может быть мой канал, моя тема разовьется, станет вирусной. Ее подхватят американцы, подхватят великобританцы. Будут тоже рассказывать о событиях международного значения. Какая-нибудь такая же яркая, интересная, как я, но американка, она будет говорить о том, что вот в России зародился праздник. Но очень бы хотелось, чтобы этот праздник стал международным. Очень сильная тенденция отцовства. То Я по предпринимателям вижу. И в моей картине мира очень много ребят молодых, что радует, что очень радует. Молодые отцы, очень трепетно относящиеся к своим детям, к своим семьям, к своим женам. И я хочу эту тенденцию поддерживать. Поэтому я с удовольствием рассказываю об этом дне. Он есть, он есть. Всех вас с этим днем, которое имеет огромное значение для нашей культуры, для нашей истории. А что это так громко бумкнуло? И еще 28 октября отмечается День бабушек-дедушек. И этот день перекликается с днем 1 октября, когда мы отмечаем День пожилого человека. Поэтому всех бабушек-дедушек, всех пожилых людей поздравляю, люблю, потому что это заботливые люди, передают свои все навыки молодым, бдительные, пунктуальные. У них есть чему поучиться, я вас очень люблю, старшее поколение так что очень радует и это здорово а еще 24 октября праздник который просто ну все зития должны вот трепетать потому что это международный это международный день тещи 24 октября вот вы знали об этом Я, например, не знала, но, наверное, тот, кто взять, тот знал. Я не зять. И вот этот день тоже как бы, вот можно поздравлять всех обязательно. Пусть если вы даже не поздравили 24-го, поздравьте сейчас, еще не поздно. И вообще поздравлять, я считаю, это никогда не поздно. Поэтому я уже смело там, как бы задним числом, да, выкладываю какие-то вот такие видеоролики, потому что это еще один повод порадоваться. пока я очень рада мы с вами совершили интересное путешествие в осень ну и конечно не прощаюсь потому что впереди у нас новый год не пропустите интересные истории пока пока